Доброе утро всем! С вами Айни Таран и сегодня мы поговорим про деньги. Ну, вернее, про такую м, особенную составляющую, как проявление себя. Э -э, в одном из недавних постов я написал такую фразу, что э, деньги людям даются за то, что они адекватно проявляют свою ну, проявляет себя свою принадлежность к эгрегорам. То есть эгрегор э, поощряет своего представителя э, за службу. Ну вот, вот смотрите, вот когда э, вот представьте себе службу в армии. Когда человек, когда военный, когда мужчина, ну зачастую мужчины служит в армии, да, когда мужчина хорошо служит, адекватно, правильно выполняет все свои функции то он растет по, карьере, по, общем, по служебной лестнице. Когда, мы, когда человек работает на работе и аде, работает правильно, адекватно, выполняет свои функциональные обязанности, то он, естественно, растет по карьерной лестнице. Вопрос. Соответственно, задали вопрос мне на сегодня. Почему есть... Ну, я говорю, что... Деньги даются как светлыми силами, так и темными силами. Вот. И можно служить темным силам, быть богатым. Можно служить светлым силам, быть богатым. И вот вопрос, а почему же тогда бывают, крово э, говоря, разбойники бедные и хорошие люди бедные? Потому что они служат плохо. Вот когда, давайте так, темные силы, это... Воры, убийцы, какие-то грабители, разрушители. То есть, когда человек, ну вот допустим, да, продавцы оружия. Вот давайте такую, очень такую отрицательную тему возьмем. Продавцы оружия. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что оружие, в принципе, как таковое, это плохо. Что нужно стараться... Договариваться мирным путем, а убивать друг друга друг, ну, других людей это не есть хорошо. Да. Соответственно, условно, так условно договоримся, что продавцы оружия служат темным силам. Но почему же тогда оруженные концерны одни из самых богатых организаций в стране? Почему э, через, э, так скажем, менеджеров, дилеров проходят миллиарды долларов? И из них миллионы остаются им в кармане. Значит, кому-то это выгодно. Значит, а что такое проявлять себя? Темные силы, задача темных сил, через боль, через страдания приучать, ну, обучать людей, да, заставлять думать, развиваться и так далее. И люди, которые осознают, что да, я продаю оружие, да, там киллер, да, который говорит, да, я убиваю людей. Это мой выбор. Это так я зарабатываю на жизнь. И все. Вот. И... Э, если человек честно себе в этом признается, и честно служит своему эгрегору, то э, эгрегор дает ему возможность зарабатывать деньги. А если человек... Вот я знаю э, молодого человека, который... Он вроде бы как и... Пытается зарабатывать деньги э, Ну, так скажем шульерством всякими Финансовыми пирамидами, МММ и так далее Да, он вроде бы как И понимает, что это вот Ну, лохотрон, да И... Но по-другому не умеет, да И у него есть дух Но у него есть духовный наставник Который говорит, что это все плохо да? То есть, смотрите, получается Человек не может найти свой путь да, ни вашим ни нашим да ни черным ни белым вот и, и у него постоянные затыки у него постоянные неудачи почему потому что он все еще никак не определился если он сам себе скажет да плевать мне на этих людей хочу бабло все он определился своей принадлежности и эгрегор так скажем темных сил начинает ну, говорит, о, чувак, теперь ты мой! Да, это как, знаете, эм, нельзя на одном корабле вывесить два флага принадлежности. Ты принадлежишь либо военным, да, либо пиратам. Все! Да, а туда-сюда не получится. Это как не получается э, идти по двум дорогам одновременно: либо туда, либо туда. Но эгрегору своему служить надо. Да, ну вот есть. Давайте такая штука чтобы понятно еще объяснил что такое служба это осознание собственной кастовой принадлежности да? воин, работник купец, мудрец маг, вот если вы понимаете кто вы и ради чего вы живете с чем вы взаимодействуете, как вы живете какие ваши ценности Тогда вы понимаете, с кем и как нужно взаимодействовать, с кем и как нужно дружить и про что вы дружите. Да? Человеку, вот у меня есть, например, очень много знакомых воинов. Для них сам факт, сама идея поесть туда, купить дешевле, поесть сюда, продать дороже, она противна. Они, их, их тошнит от этой идеи. Они, так сказать, радеют за свободу. И точно так же у меня есть достаточно большое количество купцов, да, по касте, которые, э, как только услышат идею о том, что где-то есть подешевле, все, у них сразу ухо на востро: где? Познакомь, расскажи, да, как продать, я уже найду. Ты мне скажи, где есть подешевле. Вот. А там, идея с кем-то пойти подраться по там какая-то свобода, какая-то независимость какие-то чьи-то лозунги да насрать, главное, чтобы деньги платили понимаете, у каждого человека свои ценности, вот главное вот эти ценности осознавать понимать, проявлять <как> проявлять себя но вот, себя, свою жизнь свою суть и когда вы адекватно можете себя проявить миру и у мира есть на это потребность вот эм... То есть готовы, есть что-то, что мир готов эм, у вас купить то, то мир у вас купит, да, если вы предлагаете адекватную цену И умеете э, красиво упаковать И естественно тогда вы будете получать деньги Но как только вот начинается вот это Туда-сюда и вашим и нашим юлить Не, оно не проканывает Вот за это денег не дают Людям, э, вот сколько я наблюдаю в чем особенность богатых и успешных людей? Они четко определились в своей жизненной позиции. Кто я, что я, ради чего я живу и какой я. Вот чем, чем люди, чем человек четче, чем человек ярче, есть такое украинское слово яскравый. То есть яркий, светящийся привлекающий к себе внимание. Вот чем этого больше, да, вот тем больше денег. А когда человек неявный, непонятный, серый, обтекаемый, то есть с ну, него непонятно, знаете, вот как опираться можно только на то, что дает сопротивление. Когда вы не сопротивляетесь внешней среде, когда вы не твердый, когда вы не устойчивый, когда на вас невозможно опереться то с вами опасно работать, опасно взаимодействовать. То есть нужна первая, в первую очередь, внутренняя устойчивость. Вот. Ну, да, Светлана задал вопрос, хорошо, если четко понимаешь, а пока нет понимания, значит нужно заниматься и разбираться. Вот. Для, для чего существуют консультанты, психологи, бренд-менеджеры? Пс психоаналитики и так далее, для того, чтобы помочь в этом разобраться. Тут главное это всегда это задать вопрос. Заданный вопрос, это уже половина ответа. вот Подлежащий камень вода не ищет. Просто так само ничего не бывает, никогда не бывает. Всегда нужно задаваться вопросами, если сами внутри себя ответ найти не можете, тогда обращаться нужно к специалисту, который который поможет вам найти этот взгляд так, все, дамы и господа я уже почти пришел надеюсь, что вы получили для себя полезное сегодняшние наши лекции все, всем до встречи с вами был Леонид Орлан. и хорошего вам рабочего дня всем пока